комиссии по бюджету и рассматриваю сегодня бюджетной программы это является конечно это его единство лозунг звучащие 10 лет мы вместе наконец-то полностью реализованы если раньше мы назовали, называли консолидированный бюджет то сейчас это единый бюджет городского округа вторая особенность сегодняшнего бюджета это то что он в основном представляет как составляющие четыре бюджета, районный бюджет и бюджеты трех поселений. Учитывая, что закон Московской области о создании городского округа Матищь принят в сентябре этого года, а поселения к этому времени уже сформировали программы и бюджет 2016 -го года, то нам приходилось брать за основу показатели предложения поселений. Да и в знак признательности и уважения к поселениям. Третья особенность сегодняшнего бюджета является его увеличение к уровню 2015 года. Это особенно надо подчеркнуть. На фоне экономической и финансовой неустойчивости в стране, на фоне снижения финансирования социальной сферы из областного бюджета Подмосковья, мы с вами выглядим предпочтительнее. Я был на бюджетных слушании Подмосковья, я внимательно изучал бюджет и программу, и, конечно, то, что предусмотрено на 2016 год, нас заставляет значительно повысить свою эффективность. Я назову лишь отдельные цифры. Национальная экономика сокращения на 31%. На значит, дорожное хозяйство и далее 40% снижения. Охрана окружающей среды 45%, модернизация ЖКХ и связывающие с ней мероприятия на 43%. То есть идет э, на следующий год сокращение расходной и доходной части бюджета тоже предела к 5%. Наш бюджет и программа, о чем сейчас говорил Андрей Анатольевич, Ирина Владимировна, он динамично развивающийся. Пусть незначительная доходная часть на 102%, но она идет вперед, она увеличивается. То есть нет ни одной позиции, если вы возьмете в экономике в бюджете, нет ни одной практической позиции, где бы он был, сокращался, он все время идет вверх. Вот это особенность нашей бюджета и программы. Мы даже на сегодня обошли такой знаменитый район, чересчур обеспеченный Ленинский район, значительно обошли, ну, связанный территориально, но все равно то, что в Москву отошло. Бюджет обеспеченность на сегодня я все время подчеркивал. На одного матищенца планирует 41 тысяча рублей. А я говорил, что многие регионы до 20 тысяч не дотягивают в России. Главная сегодняшняя, задача сегодняшнего дня – сохранить и отстоять эти завоеванные рубежи наши и значительно эффективно использовать бюджетные средства. Поскольку, хотим мы, не хотим, мы из областного бюджета таких дотаций вот на отрасля, которые я перечислил, мы их, конечно, в той степени, которую мы хотим, мы не получим. Поэтому все надо рассчитывать на себя. Надо выделять главные приоритеты. Все проблемы мы сразу же одним махом не решим. Но отремонтировать детские сады, школы, учреждения культуры мы обязаны в первую очередь. Не, нельзя отремонтировать все школы и сады на 41 миллион, которые мы предусматриваем в программе, это уже критически идет разговор, по текущим ремонту. Это мизер. Проблемы на сегодня есть, мы их не скрываем и честно об этом говорим и озвучиваем. Надо строить школы, чтобы ликвидировать двухсменку. Надо ликвидировать, уходить от участия родителей в вопросах охраны и ремонта школ. Надо провести большие мероприятия по безопасности населения. Надо построить, наконец-то, музей и храм духовности в лице ЗАГСа и так дальше. У нас еще много дворов, которым надо уделять внимание и масса других проблем, которые предстоит решить. Но мы обо всем этом говорим честно и не скрываем И знаем, как и когда решать. Бюджет в целом у нас, конечно, он большой, огромный, а проблемы остаются и они... Конечно, увеличивается, от них никуда не уйдешь. Обо всем, вот об этом, что я говорил, мы обсуждали на многих депутатских комиссиях, которые очень активно проводились по обсуждению программы и бюджета следующего года. Традиционно, прежде чем приступить к рассмотрению проекта 2016 года, мы на депутатских комиссиях заслушали информацию о ходе исполнения бюджета и программ текущего года, как по району, так и по городскому поселению Мытищи. Мы впервые городское поселение слушали на, в районном совете депутатов. И что бы хотелось сказать о исполнении текущего года, поскольку это является как база для формирования следующего года. Со всей ответственностью от имени депутатского корпуса я заявляю, что бюджет 2015 года, как по доходной, так и по расходной части, выполняется успешно. И основная часть статей мероприятий по программам социально-экономического развития. Были отмечены отставания в освоении средств за 9 месяцев по ЖКХ и благоустройству. Но после критического разговора, сегодня на сегодняшнюю дату это отставание ликвидировано. По городскому поселению Мытищи надо также отметить, что идет успешное исполнение как бюджета, так и программы текущего года. Мы не смотрели Федоскинский-Пироговский за 9 месяцев, но оперативная информация, которую мы располагаем, там они нас не должны подвести. Так что база текущего года для формирования бюджета и программ 2016 года у нас очень хорошая. Что можно сказать об экономической программе 2016 года, не повторяя цифры, которые очень хорошо преподнес Александр Анатольевич, Андрей Анатольевич? Надо в целом отметить, что вот программа, если вы видели, стрелы все время идут вверх. То есть она динамично нацелена на развитие. Она реальная, она не, не какая-то популистская, как могут некоторые сказать, критически, если... И она обеспечена реальными источниками финансирования. Особенность программы сегодняшнего следующего года это снижение удельного веса строительства жилья в структуре волового продукта сокращение на 38%. Я лично, вот это моя точка зрения, радуюсь, что идет сокращение жилищного строительства. Оно нас захлестнуло, как снежный комнат. Они настолько заставляют нам объекты, социального объекта строить жилье, это, дороги, коммуникации и так далее. Поэтому, конечно, это очень хорошо, что идет процесс разумности по жилищному строительству. Сегодняшняя чрезмерная централизация полномочий на областном уровне, в сумме отмечали на депутатских комиссиях, вопросов градостроительства, земельных вопросов не способствует сегодня повышению комплекса на обслуживание населения и, соответственно, повышению уровня по качеству жизни. Мы видим, что происходит в полкино, в Пирового, в Строятся многоэтажные комплексы, гиганты, а инженерная инфраструктура и дороги не развиваются, объекты социальной сферы не строятся. Вот едешь и просто становится неприятно, вот мимо этих точек. Такое впечатление, как будто нас здесь нет. Но мы повлиять не можем сегодня. Это надо тоже честно говорить об этом. Мы видим ежегодное возведение многоэтажных домов в Пирогово. А при стройках в школе на 550 месяцев мы вынуждены держать третий год, не вводя, откладываем. Хотя инвесторов там предостаточно. И даже не могут понимаете, сброситься, отремонтировать старейшие в области больницу в Пироговск. Значит, поэтому здесь, конечно, надо нагружать инвесторов и убеждать областные структуры. Крайне медленно мы избавляемся от ветхих жилых домов. Это критическое замечание. Ежегодно мы вводим много, а домов у нас было, когда программу принимали на 10 лет, у нас было 254 дома. Сейчас чуть-чуть не дотягиваем до 200. И если дозвать цифры, мы за 10 лет ввели округленно 10 2 миллиона квадратных метров жилой площади, а у нас сегодня осталось 75 тысяч квадратных метров фонда ветхого, так если мы вводим, значит, 8 тысяч планируем только в год снести ветху фонда, значит, мы должны 10 лет сносить. А если бы 10 лет за 2 миллиона, это нам нужно было всего 4-5 процента отведенного жилья, значит, у инвесторов как-то отобрали заставить, чтобы они снесли ветки фонда. То есть эта проблема нерешенная, и надо критически об этом говорить. Значит, э, мы в состоянии при вводе цифры чуть ли не 200 тысяч квадратных метров каждый год, а в некоторые годы 270 вводили до 300. И мы не можем, понимаете, там 100 тысяч квадратных метров решить э, снести ветки фонд. А он как, тоже будет увеличиться с каждым годом. Вот наглядный пример централизации власти по градостроительству на уровне области. Вот сегодня Андрей Анатольевич назвал, что в Перловке корпус ввели. Да, они ввели, но он антинародный корпус. Если бы он для студентов был, да. А если он для кооперации, для открытия магазинов, для офисов, которые создает и транспортную нагрузку, и другие социальные нагрузки, то это не народный объект. И сейчас ходят, понимаете, по дорожкам областной структуры. Здесь в районе и в городе не поддерживают их начинание, а народ бунтует совершенно. Хотят 32 тысячи дом-гигант построить в Перловке, где рядом детский сад наш, бабочка. И с них баскетбольной площадки. Мы категорически против. И мы просили бы, и письменно просили, и сейчас устно от всех вот сидящих... Перловчан Виктор Сергеевич, уважаемый, поддержите нашу просьбу, не давайте несогласия на островозведение этого объекта. Как-то надо убеждать областные структуры, что это э, вразрез интересам жителей крупного микрорайона города нашего. Значит, вот эти вопросы, значит, и земельные, вот централизация земельных вопросов. Многие из нас, мы все же понимаем, Каждый штрих земельного вопроса теперь не на районном уровне, а на областном уровне. И вот месяцами крутится, как понимать решение этого вопроса. Поэтому для нас это является именно тормозом в реализации намеченных нами программ социально-экономического развития. И вызывает лишнюю писанину и критику нашего населения, наших избирателей в адрес местных органов власти. незаслуженной. Следующее узкое место нашей программы 15-го года – это отсутствие практически отрасли сельского хозяйства. Опять же, они вроде не от нас зависит. Его нет, сельского хозяйства. Ликвидировали его. Говорили, там фермерское хозяйство развивать. Вы все помните, мы обеспечивали себя всем в районе. И овощами, и яйцами, и курами, и так далее. Сейчас ничего нет. Все это ликвидировано. Следующей программы предусмотрено строительство супермаркетов, дальнейших и гипермаркетов. Андрей Анатольевич говорил о развитии малого и среднего бизнеса. Да, это надо в комплексе рассматривать вот этот вопрос. Строительство гипер, супер и малый бизнес. Он давит, он задавил малый бизнес. И мы все ощущаем, все мы общаемся с работниками малого бизнеса. Они уже начинают пищать, грубо говоря. Почему? Задавили. Ведь у нас сегодня площадей, торговых площадей, в три с лишним раза превышает норматив на 10 тысяч населения. И мы опять возводим, и опять возводим, опять вот 127 тысяч квадратных метров будем вводить. Да куда же мы что, в город? Магазин что ли делаем? Поэтому здесь это критически, конечно. Значит, теперь дальше. По малому бизнесу надо, конечно, его лелеять, лелеять. 30% удельного веса в воловом продукте, он должен быть почувствовать наше особое внимание, как мы всегда к нему относились. Если наш гигант, наш завод сейчас по уважительным причинам сокращает воловой продукт, с 40% в прошлом, с 46% до 28% до 30%, мы должны за счет малого бизнеса наверстать это упущение. В целом программа социально-экономического развития нашего округа нас насыщена и отражает весь спектр нашей деятельности, э, жизнеобеспечения. Что, что можно сказать про проект бюджета, который хорошо прозвучал здесь? Значит, Мы на депутатской комиссии детально рассмотрели бюджет, плюс кон... хорошие далее заключения, контрольные счеты, палата аналитическая, свое заключение. Как же уже говорилось, особенность бюджета это его прирост по доходной части бюджета и сохранение расходной части на уровне 15 -го года. Значит, э, структура, структура у нас, она сохранена и по доходной, и по, по расходной в динамике в каждой статье развития. Но опять же подчеркну, что бюджетные идеологии выстроены так, что она не учитывает наши фактические достижения в экономике. У нас нет налог на прибыль. 50, стрим, округленно, 50 миллиардов прибыли. Это пятая часть. В Подмосковье мы даем прибыль. В Подмосковье 1 триллион, мы 50 миллиардов. И мы не получаем ни одного рубля. Налог на имущество юридических лиц тоже не получаем. Вы понимаете, то есть мы то, что мы заработали, мы в той степени не получаем. Виктор Михайлович, прошу я прощения, да. 16-я минута. Прошла, буду... есть предложение, еще три минуты, уважаемая. Да, спасибо, спасибо. Значит, мы считаем, что это неправильно, и надеемся, область все-таки скорректировать свои отношения в этом вопросе. Значит, теперь депутаты обращали э, внимание по доходной части в том, что сегодня аппарат сокращен на 500 человек, соответственно, административно управленческие расходы. И сформировать аппарат, структуру мы утвердили недавно, сформировать аппарат новый с таким расчетом, чтобы он сохранил и приумножил завоеванные позиции поселениями по налогооблагаемой базе в части налогов, которые у нас не было в районе, земельные и налог на имущество физических лиц. Это очень тонкая задача и чрезвычайно трудная, которую предстоит решать Виктор Сергеевич своим э, руководящим аппаратом. Значит, э, теперь дальше. Я хотел бы остановиться на чем? Э, какие вопросы еще? Э, Но ну, я говорил, что по строительству жилого дома для муниципальных служащих и общежития. Я уже постоянно. Этого Значит, теперь следующий вопрос. Не могу не сказать о культуре. Но мы говорим, год культуры был, год литературы. Да, у нас прирост есть 5%. Сегодня там до семи дотягивают. Но физкультура больше. Но без культуры-то мы никуда. Поэтому к культуре наш призыв депутатского корпуса. Давайте мы пересмотрим в течение года пересмотрим программы и добавим на культуру, на ремонт их помещений, на проведение мероприятий. Значит, э -э теперь, значит, дальше. Значит, вот эта программа, которую сегодня Андрей Анатольевич преподнес, значит, она сформирована на предложениях поселений и районов. Мне думается, жизнь сама откорректирует эти программы, и некоторые статьи в процессе исполнения. Конечно, в первую очередь должны быть закрыты очаговые вопросы. Ремонт школ, детсадов, охрана, благополучие проживания граждан, ветки фонд и так далее. Для этого необходимо прежде всего выстроить приоритеты отсюда и танцевать. Да, не надо обижаться на то, что если мы скорректируем где-то дорожные благоустройства и так далее. Но эти вопросы более важны. И жизнь сама заставит нас вернуться к этому, включая и культуру. И в заключении депутатской комиссии, значит, какие есть предложения? Первое, сформулировать, значит, учитывая ситуацию непростую, значит, и в областной бюджете, и в программе, вот, надо ее, она напряженная, бюджет, повысить эффективность программы целевого использования бюджетных средств. Продолжить работу по увеличению на благообладаемой базы по имуществу земле, Добиться в областной программы строительства объектов образования и культуры с соответствующим финансирования. Наконец-то столкнуть с мертвой точки вопрос финансирования работ по очистке и благоустройству реки Явоза. Сложный вопрос. Вот мне даже здесь задавали. Бы на... Михаил так, Михаилович, все, я прошу, завершаю. Прошу еще Пересмотреть. Немного. Поэтому по Явозе, конечно, надо стучаться и стучаться. Значит, и ну, с торговым площадями я вам говорил, нерешенных, товарищ вопросов много, и главное, что мы о них говорим, нам никто не зажимает и не закрывает рот. Мы говорим честно об этом и озвучиваем, и знаем, как их решать. Я предл... Значит, считаю, что вот комиссия депутатская, совет депутатов, рассмотрев эти два важнейших документа, считает, что они... Нацелены прежде всего на повышение качества жизни проживания наших мальчишницев. Спасибо, все доброго. Спасибо. Уважаемые товарищи, у нас есть целый ряд записавшихся, поэтому слово предоставляется в порядке поступления заявок на выступление. С первое слово предоставляется Стукаловой Лене Алексеевне, заместителю главы администрации мытичницы муниципального района. Пожалуйста, Елена. Продолжение <coughs> следует...